Я а убьем, год, да гене приволгим, Меня привод. Ой меня привод, я даже знаю, почему тебя лагать. Ты через комптазиус, знаешь? Меня тоже лагает. Нет, у меня... Меня... меня нет меня меня привод, не нет, меня меня потому что Новый год. Слышишь, что? Я в GTA same. Меня привод, меня привод, потому что Новый год возъел. Ты ч, играешь сам? Новый год, меня. Да, играл. И где ты? Я тут бегаю. Я на спальне. Ой меня привод, меня А мне нужно. Прет. А ТП-2. Потому что гололет, меня при ⁇ а, т. как-то так. вот. О, я... Я, на я наш плев. И ты нас плев, да. Нас плев. <свят> ты нас плев. Да? <свят> да, меня плев. Потому что... О. Так, извини, идем на нас плев, как он сказал. Меня плев, меня плев. А, потому что гололет, а. потому что... А, а, а а -а -а. Вот, Вот она лопата. -а -а -а -а о. Да, да. Дело мы снимаем уже сколько. О. Дело... Ой, меня привод, меня привод, потому что галали меня не, не начали, лёт. да, туда? Нет. Вот я за тебя. Меня приводят. Меня прёт, потому что Новый год, потому что Новый год. Привод. Ч же смешная музыка? О, ты знаешь, как ломается эта зарядка, типа понимаешь? еще долго будет? Меня привод, меня привод, потому что голод. Что голод, меня привод. Меня привод, меня привод, потому что... У тебя поменялись? Нет, мои же стоят. А у тебя стандартные или какие? Стандартные точно. Отдать. Я обратно зашел. Меня привод, меня привод. Давай заходи. Да никто потому... туда не заходит, пошляки. ответь. А, -а, а, как мне очень помогите. Я, я на выход на хай, нажимаю на кнопочку на выход так кнопочка волшебная а там написано выход а я раньше себя появился ой а где я спаун я <звук> тут где эта кнопочка мне куда пойти сплюс походу пошли на паркур сейчас подожди нет <звук> да <связать> О да, паркур! А, блять, я хочу тут отстроить. Блин Ой, дорогие зрители, сейчас вы у меня настройки, как я вчера делал, да. А, у меня так стоит, да, это был нажать F11. Ой, все, я на спауне, блядь, я опять поев. Я вел спауну, я появляюсь на спауне и потом обратно. А я паркур проходил открывай. Я никогда в жизни не пойду к там, где меня прет. меня прет. Новый год. Там меня прет. меня прет. А где он тебя прет. Золотой меня прет. Я нас я место. Я вместо твоего пения ставлю какой-нибудь другой на место. Меня привод, меня привод, потому что ну, ты Я, я привод... просто я это буду запикивать. Привет. Я привод, Кто не, не слышал твое ужасное. Нет. пение А вот это что за снежный? Я забыл где-то. Тут я находил такую, короче, прикольную карту. Она из О, я тут на каком-то месте. Оно розовое. почему я не могу ничего пройти? Портал прямо под драконом. Портал под драконом? в смысле портал прям под драконом. Где? Где? Где вообще? Какой железо или там из снега? Харткор. Привод... Дорогие зрители, он был выходить бы Харткор. Меня привод, меня привод. Нет, макилор. Ну, по-моему, что-то Да, меня привод меня привет меня привела потому что нам будет вот это если найду админ спросить что за текстуры такие крутые вообще мне нравится да. а я админ уже видел сегодня да и как он выглядит он ну короче там в каком-то скине или этот пацан скрятик короче он там как-то так чумо пидит короче а -а -а -а. Ой, я люди пишут кто читер я... э -э ставьте плюс я реально читер я с креативу хочу подорвать карта как я на креативке хоть стать блоге у тебя креатив а я... заходи в, в обычный креатив там что-то такое написано портал такой в начале из алмазной руды да, тут и есть. найди место где можно ставить ей чикпончик пончик поэт на я, желез. что, я железный прохожу что хочешь а -а -а. Напиши там на табличке что-то напиши какой-то. А, вот они админы. А вон еще один админ, вот админ, вот админ. Здесь целых раз два три шесть админов. А. Один вообще. Один житель? Я вам дам сайт, как я прохожу. Это вот так. Гам-гам стайл. Ну по стайл. Сколько, сколько, гам -гам. сколько? Ой. Здесь Ставит совсем не. Семь минуты и все, я заканчиваю. Потому что У меня вот компьютерный. Липит на меня. Я тебя пошёл. Я потерялась Я Девочка. потому что паркур он, потому что на он. его прёт. А я не буду выкладывать ничего, я даже видео не буду, я просто так издеваться. Я на парку. На каком паркуре ты? Еди на железный, на хард 2. Не, я на розовом. Я на железном. В смысле на железном? Железный, ну, хард 2. Он там железный клон. Хард это красный парков. Нет, это хард 2. А, алмаз. Ой. Это было алмазный, блин. А я понял на каком-то. Да, я до там уже прошел видишь? А меня привод, меня привод. Потому что голод, ты вот такой Да, я тут, вот он, я.. Я Меня привод, меня привод. Ладно.